всем присылка макс риск мы заменили карту думаю что мы затачим также есть конники которые говорят бери их да прикольно но у меня есть еще сила то легко скажи почему я не взял потому что боялся против такой армии кто сразится с ним никто вообще боится боятся всем сколько а призыв дорогой кстати но они по хп очень сильные они даже тебя затащат если будет такой случай еще раз, то я возьму тебя орк орка на колеске, орка на наездник. Пошли. Смотрите, мы даже на эту вот человека победить, рексера, рексера победить. Собачку. Давай до Вот видите собачки? Значит рексер. Давай его затащит скотина ласкотину. Так, значит, смотрите, на сто можно добавить кубак. Толмачин ротаченный. 60 урона. Я бы его хотел бы взять, что Леги, берите все леги. Вот вам рекомендация. Варгулин. Варстаки. Хм, а, Так тут не только на землю. а Там есть воздух, который вообще урубает меня. Вот как вы воздуха? Радиус какой? наносит всем врагам в зоне поражения рон 75 заглушает, заглушает нет я не знаю как затащить блин я никогда не закончу эту катку Спами подписчики я помню эту карту где нужно затащить таких но ну, эти вот демоны эти вот бс нас есть другие колоды будем их тоже брать они пехота, не летающие. Поэтому они будут лишь подкреплением. Они, кстати, дорогие еще. Они обычные карты имеются. Надо было Леха брать. Окей, возьму редкую карту. Чем редко карту, тем они, конечно же, сильнее, как я понимаю. Проиграем еще раз, то беру эту карту. В ней там сила, да. уже враг идет. Думаю, что, думаю, чё, сумасшедший, что ли, блядь? Что, достаточно. Да, давай да я считаю пора уже строить что-то конечно летающего но базу считаю строить нужно Этот маленький может пройти пр разведать данную инстанцию. Вдруг там враг. Мячком, мячком. Кстати, как враг знает, то что я тут строю. У них что есть радар какой-то? Откуда я знаю, что у врага есть радар? Нормально. Пацаны. Чайочек. пивай себе. Нормально. Давай. Окей, проверь, где враг. Нужно только одну орду, как я понимаю. Окей, я буду ее брать. Она потом вырвется. Да и успею даже. Так скажем, заметить. А нет никого. Сау. Они пехота. Окей. Да чтоб он помпраю за него? В программе так вот скотина. Блин, ну почему таких пехотов, блин, есть? Чего показать нам? Смертельный урон показать нам? Друзья, враги здесь. Друзья, враги здесь. А -а -а -а. <свят> твою ж магнитол то чтобы он не за заново да реально он опасный стал <свят> <свят> а, а, а. так друзья первая тактика Не <свят> цены <свят> <свят> Первая тактика по <свят> скотинам просто Первая тактика смотрите. базу строите короче да возвращай балзу на бра. Одно... обратно возвращай. летающих Помнишь, я тебе говорил? Проиграл, бери. Нужно понять квадрат нужно. Но знаете что? Скотин играть. нет Ничего эту поставить. Да что-то и думаю головой. Именно, ну, по-тупому, может быть. Просто, лишь бы кликнуть на эти вот Против вас есть карты, колоды. Это человек сильный персонаж. Да. Но. Враг летает. Против летающих ничего нет. Кто против летающих? Если к нам, то мы его даже не нашли. Сама не поможет. Кто-то будет их оборонять. Э? Шахима, да? Он просто тупо запускает их пор. кстати. Ладно, по-тупому играем. ребро бро, мне так я так бомб да, просто остальные. Mm. Да на, тебя да что провалились, Я хочу там да, завалить. Скаки. Скорость. Сильно. Я верну карту. Помните, я сказал, не верну карту? Я верну, оказывается. Аааа -а -а -а. Та карта, где меня позорили <свят> Та карта, где я нахожусь Блин, тварь же того, Чтобы они провалились Блин за но блин А если псы так он сыграл дятел блин. Скорее всего На этой карте Так кто угодно может псы запустить Дятлы, блин Ладно, никак не вырать эти врагов, никак. Нужна новая карта, по-моему. Какую карту? не да, я время думаю, это. у меня есть свои проблемы. Да? Давай, пиши в комментариях, какую хочешь карту выбрать, чтобы разработчики внедрили Да что, -то. не хочу. Ну что, скотину, я пришел к тебе. Есть единственный шанс только вот так делать. Они уже достались. Ч ⁇ Да, вот можно у строить. Да, у нас база построена. Спасибо. Как ты узнал, кстати, про нас? рандомно Везунчик. Везунчик. Но тебе не повезет, потому что Макс риск тебя здорово да. да давай наша цель их победить И победим мои господи помилуй. так пошли он очень быстро играет он очень быстро понимает чтобы врага победить, нужно научиться призвать кучу ордов. Попался. Привет, скотина. Привет. Капец тебе? Нет. Да, капец. Он по ней находится, я. Я нахожусь, я. Тактика Б. Да, нужно еще посмотреть, чем враг занимается, потом уже понять, чем отразить его атаку. Точно. Тактика Б. База секретная. Конечно, нужно больше баз. Конечно. А не одну базу. Так. Нужно время тянуть. Ну что, слава богу, а то я буду пугаться от только. С ужасами Крылаты. Проверьте базу вдруг. Не, не, не проверяйте. Пой проверить базу. Призывайте, призывайте, призывайте. Так, выдачи сами. Сова наблюдает за нами. Не, ну в принципе сова может пойти сюда. Вот. Но запустим. Не будет ни одной карты, чтобы отразить атаку. Да. Классные слова что прям следить за врагами дальше в прям потом берем по порядку в таком порядке, в таком порядке. еще должны прятаться но ну, хоть вот так что я буду делать На. там строить базу скорее всего что-то он тут будет если так то вот тут там построить базу секретно да? только подкрепление я не знаю че, чему делать но лучше перекинул бы максимум риск тут уже на это вдруг они что-то новое производить максимум вот что я скажу макс риск. зади максимум окей бро доходи доходи доходи производство производство на максимум конечно минералы куча надо набрать. скорее дальше сам хороший карт мы дефаемся да ему такая так сработает но это обычно так который я так мечтал читал. кстати следи за врагами возможно враг уже атакует у нас попался киев сейчас построить чтобы там мячка. Мячка. а мы всю карту захватим помните как я раньше захватываю всю карту так, да кто мы захватим всю карту будем опугать как раньше Стоим кучу баз, будем производить все ресурсы. Пошли его уничтожим. Он уже тут что понял? Да по быстрому. Сава нажимать. все упомагает. А ты не знаешь, что делать? все ладно, убил так убил, отступайте, и, и сюда вот на центр, тут что-то что забудет Но... Максу Максимум довести игроков, ок, это знак, знак того, что родили здесь эти пехоты могут пойти сюда вот, дать его нычку какого напасть? вновь запускай максимум Что-то там будет вот. Если будет там что-то стоит Не вот все точки закопить, да, не вот все И тут еще можно. Вот, вот. а а не слышно, а. Немножечко <голос> крыльки здесь, да. Так, на чувачок может быть стал, в принципе. Так, ну, можете ресурсы, в принципе, рубать. И там, а по Да что, пиво там? копает, гром. Напал. Не, в принципе, вы атакуете. Глубать, Паш. Я понял. Он уже пол армии, бурду. Да, чтоб его там. Побыстрее не Уничтожить. В атаку. Все, развигачить все. Все. Ну, крышка. реально будет. Все, там еще нет. Куча конечно Пугаться так сильно. Вот это мой таксильный. Ново запускать. А потом можно, в принципе. Потом... <говорит> вот, кстати, запустить. Ой, Макс, риск. Ой. выиграем. Эй, гнолок. Отступить. Вай, уж, Мак. Готов. Мы должны ресурсы вырубать. Макс риск, что ты, блин, делаешь? Просто такую-то, принципе. На его базу. А, ресурсы, отлично. Хоть что-то он запустил. В принципе, убавайте всех. До единого. Ремонт. построй если можно. Вот. Потом. привай все бай он такой нет и только да, к нам придет, да? Пройдет, ну чак они против на просто будем брать твою армию ты нашу армию грубай знаете то чувство что ты реально бедный стал давай макс риск ускорься рискованный человек а вот эту базу не можешь построить строить Э, Чебак, врубайте. Алло. Пацаны, атакуйте не всех. Призывайте не всех. А, вот Этот, кстати, гнол. наш, демон. Сильный. Войска. Собирайтесь. Все, он вот так выйдет. Вперед. Ну блин, ну провализно, ну провализно, ну бро, ну ты не мой брат, ты скотина все. -таки почему как он может гаргульми всех нападать вот как теперь побеждать атакуйте по полной программе мне уже скучно все атакуйте на него мне скучно пошел он вон просто не стоит вечно, вечно на меня вечно на вечно на меня чем влюбился извращается атакуйте меня можете задолеть одного персонажа хоть одного Чтоб не сдал за него. Молюсь за него, чтобы не сдался за него. 58 игроков. Друзья, Харгуль прикольная тема. Прикольная тема. Алло. Как побеждать Харгуль? Не знаете? Тогда запускайте кучу кучи Гаргуль. Это работает. Это работает. Бессмысленная тактика, оказывается, работает. Ладно, возможно его него ресурсов вообще не хватает. Хоть чай-то что-то не порадуется. Вы чё, демоны блин фарбол бы всех да Ладно, друзья мы поиграем с немножко потом следующий валют более... почему он не сдает сна Хоть стас но он 2 балла Желаю. Ремонт. М -м -м -м. не классный персонаж не рекомендую его смотреть он просто обычных персонажей <laughs> запускает лишь бы поиграться и также горгуль классных аргуме против них конечно корабли но Все в принципе в принципе логично что горгуль это классная тема друзья берите горгуль мы вместе с вами еще одну картку скатку стране 30 метр ролик горкули а смысл если горгули реально тачим Летающий и становится, видимо, не, вот, Наносит урон 159 противника в раюсис 2.5. Чем дальнее противник, тем меньше урона. тонируется за 2 секунды? Максимум. А, если вы убит нет, друзья, то вы ничего не получите. Денег нет. Так, я хочу вам показать, что реально стащить. Даже если мы вам уже, как и я. Так. Ну, я думаю, смысла нет. Есть только вот этот смысл. Чайзи, затащусь я вот четким. Обещаю. Там. Ну что, если скажите все. Тогда берите, видите. Что, если все скажите еще раз? происходство ресурсы будут больше больше вроде будет изи затащить базу мы не будем строить скорость уже и так хватает по моему атака в принципе что прям затащить кто может гарагуль затащить так нужно на землю брать еще так, вроде бы и так хватает ну все друзья шахи им будет 150 маны зависть кого заместь то это не так профильно дополнительно сразу пускать ну что гаргулю вперед сначала войска обычная не летающий потом уже гаргули 30 минут на роль летающий потом гаргулим а кстати да ну не стрел плану Ряд, я позорный, опозорюсь Да, знаю. В дис? в в Копичку, -то, так, летающий Каргулин. Изи а, это не та карта. Нужно было этого Иголбина, Димон. Не, ну у нас есть тактика. Если мы соберет то я воином и затащим. Если длинная игра, а то Гаргулин, по а Если большая карта. Так, у меня в принципе хочу делать, как он вдруг он там сделает, да. Оо, Гаргулин осталось по доеду. вот знаю, в этой половине минутной столовой. По-близь, с ним По армия он с ним нападает, тогда смысл брать. Ну ладно, Ну что, чем занимаешься, враг? Где? Может, дорогой рак Напал все. Ну что, получает, да. Mm -hmm. Потом у И будет вот лезем. Так что... А, деп. С этим. То время оттянуть. Пять сроки, ролик будет. Может быть, обойдет, кстати. Или нет. Не знаю. Ну, и... Она прям, знаете, точно-точно точь Я там прям эконом класс Как будто мы играем в другую игрушку Эконом класс, прокачай персонаж по-быстрому Так называется игрушка новая В принципе, пора уже атаковать его Гоблини дождаться, обвинь, чтоб я был в новую тактику. Гоблини, пора уже вам разведку сделать. Вдруг он там что-нибудь. Так, подвойки будем искать. Так, в отряд. Завоку. Никого. Вот, Базу будем строить Боди патрулим Я да. ага, понять чем там строить кучу баз точнее не строил кучу баз А что там мультик. Салам. Забыл про сову Такой тен. атака идется. Большая, кстати. Атака. У угу. меня даже не хватает, л По открепление вошло. Такое манкердыкер тогда. А батьки закончим. Нам Давай, нам ударили Давай, Раунтер Д А, потихонечку Всё так, Для стрелял машин да, Кстати, Дракошев очень класс, персонажи Он медленно, но он сильный Такие воргуль братье братья, тоже удовольствие Один зритель, чтоб не позориться, вы перед ним Пошли обратно в связи, нужно нам дать чаще, чаще, чаще вообще а не вот а вы не можете мы регеншки заставить убита 6 убита 0 убита 1 воргуль вариант чем как я понял и пошли проверим эту базу еще потом по построим базу На строим армаду Горгули. Инженерши тоже можно для того, чтобы Но. Но Понял. Даже не знаю, друзья неужели я проиграю как эти обычные персонажи да это просто есть для них друзья это сумасшедшая игра ты ненавидишь на игра просто ненавижу играть в эту игру кто выиграет в этой игре то да никто мне не везет не везет ну ради бога можно почти. Если запустить сильного игрокам. Например, опущенный пехота. Атакуйте, производите, ремонт делайте, производите, атакуйте, Ремонт. Твою же магнитолу. То есть вот кто их может победить, горгуль. Вы издеваетесь на данном точно? Они могут выиграть. А вдруг нет? От принципа атакуйте. Горбин. Ну а что, -то... А, всех врубай, не скучно. А, -а, -а, -а, -а, а, как они достали. Есть ли шанс? Маленький, брат. Ну, спим место, что ли? Нужен просто класс, да? Mm -hmm. Давай. Пошли, разве? А. По па там. По да нет, проверка. Гаргулин, проверять, а, не просто. Гаргуль где я? Я заказывал гаргуль полторы часа назад. Где я? Если базу бумаг здесь построил, то я бы ч, так. я заказывал вам часа назад. В общем, присоединяйтесь к горгулям. Пошли. Работали. Медленные горгульки. это что-то так классно будет. Да что, эти горгуль, блин, твои же магнитологу, хопа, блин. Офигеть, офигеть. Да что бы не сдал за нос, да не сдал за нос. Я в шоке в этой игре. Это возможно, да как это так? Невозможно, друзья, невозможно. Чего вы мне не возможно, невозможно. Так быстро! Да нет, отстань, извращение! <смех> ну как это, да, блин? Нет, ты нереально отстаньте. Не прокачанный персонаж, вот и все. он не пытается? драться, что ли? Вот скотина. Я ни хрена не понимаю, уже Как? У меня тоже изгнал, Отстань. <смех> Лучница, тактика. У меня тоже была тактика, но у и другие персонажи. Есть одна тактика, которая может всех одолеть. Или тупо. Ладно. Так, ну что, есть еще один шаг, как его... Ну вот так, ну можно на крестике врага поставить, смотрите. Его зовут Барди Эр. Чтоб я его встретил в жизни и постребую на него. Кем он станет? Форбов взял. Баргау, как там тебя зовут? Как ты это делаешь, а? Гаргули? А Что если Гаргули не отходит? Почему игра дает мне сильных соперников, кстати? Посмотрим по купкам, Ну давай. А им дает послабее. Угу. 6, 6, 5, 6, блин, твои магифонтовы, он все что берет. Окей, вот кое что понял. Гарфоль может победить. Летающим. Это моя город, друзья. Это мой город. Я никогда не хочу проиграть. следующем ролике продолжу Всем удачи, пока.